Россия может направить в Черное море крупную эскадру кораблей Северного и Тихоокеанского флотов, мониторинговые ресурсы продолжают отслеживать перемещение ВМФ РФ в Мировом океане. После сообщения о направлении в Черное море шести ЭБДК из состава Балтийского и Северного флотов появилась и другая интересная информация. 18 января стало известно, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ в составе ракетного крейсера «Варяг» Большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в порт Чербихар, Иран. В этом регионе должны состояться совместные учения Чвайров, в которых примут участие корабли России, Китая и Ирана. После окончания маневров россияне направятся с визитом на Сейшельские острова, о чем было известно еще в ноябре 2021 года. 19 января телеграм-каналу «Оперативная линия» стало известно, что Россия в скором времени отправит в Средиземное и далее. «Черное море» отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ в ударном варианте, в составе ракетного крейсера «Маршал Истинов» фрегата «Адмирал флота Касатонов, большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и среднего морского танкера «Вязьма». Таким образом, в Ближневосточном регионе будут одновременно находиться две группы кораблей ВМФ, объединение которых в Средиземном море напрашивается само по себе. Учитывая высокую вероятность конфликта на Украине, Россия получит возможность собрать в Черном море крупную эскадру кораблей из составов Тихоокеанского и Северного флотов. Всем спасибо за просмотр.